Все права на данное видео принадлежат автору анимации Atolic One Animations. Ссылка на его канал и оригинальное видео будут внизу в описании. Просьба перейти на его канал и подписаться. Спасибо и приятного вам просмотра. Ты тот, кто собрал семь шаров дракона. Загадывай все, что хочешь. Я могу исполнить любое желание. Только скажи.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 Какая сила! Я еще никогда не получал такого сильного удара, как этот!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 Это невероятная сила! Надо спалить. Что? Что бы я ни делал, он отбивает все мои атаки. Я не могу этого сделать. Не могу. Даже в своей суперсаянской синей форме. он, он наступает! А, это еще кто? Говорит Сайтама. Это Генос. Как вы, учитель? О, Генос. Я тут в самом разгаре драки. Чего хочешь-то? Что он делает? Вы не поверите тому, что я только что видел. Мясо продается до сегодняшнего вечера. Нам нужно поторопиться, пока магазин не закрылся. Мне снится, или он правда разговаривает по телефону? Он полностью игнорирует меня. О, это хорошая новость, Геннесс. Я встретил противника, который меняет цвет волос. Но я скоро буду в магазине. Я тебе перезвоню. Пока. Что? Этот парень действительно слишком силен. Я больше не могу сдерживаться. Поверить своим глазам Его невозможно остановить Кайокен заставил меня Истощить все мои силы Эй Теперь я действительно зол <свистит> Серия из обычных Серия обычных ударов. Я потратил слишком много времени впустую. Я опоздаю в магазин. Пишите заявлять о своей победе. О, он все еще может стоять. Это первый раз, когда кто-то так сильно сопротивляется моим ударам. Я должен признать, что ты бьешь сильнее, чем я. Но я не сдамся, ибо я должен выиграть этот бой. Это твой конец! Неважно, насколько ты силен, ты не сможешь победить. И еще, откуда он взялся? Я должен пойти к Геносу. Как он смог подняться? Чёрт, кто это? Не могу сдвинуться Ну no, Как и ожидалось, нужно больше времени, чтобы победить его. Я перейду на следующий уровень. Он как-то изменился. Я уже не могу попасть к по нему. А? Куда он делся? Я избавился от своих ненужных эмоций. Теперь мы поменялись местами. У тебя ничего не получится, если не выложишься в полную. Как мне его победить, если я не могу даже попасть по нему? Надо что-то делать. Не может быть! Я чувствую поток энергии, исходящий от него. Это его ответ на ультра -инстинкт? Невероятно. Я всегда заканчивал все свои бои. Одним ударом. Я стал настолько сильным, что мне аж стало скучно. Но у меня такое чувство, что этот парень отличается от монстров, с которыми я сражался. Он не просто отбивает мои удары, но и вызывает во мне чувство, которое я не испытывал с тех пор, как стал героем. У меня впервые мысль о поражении. У меня сомнения и волнение одновременно. Нет, это другое. Я действительно счастлив. Мне придется выложиться на полную, чтобы иметь шанс на победу. Теперь я сильнее благодаря этому чуваку с меняющейся прической. Наконец-то. Я достиг это этого. Меня буквально распирает эта раскаленная энергия. И... А вот и я! Что ж, погнали! Я правда рад, что столкнулся с таким сильным противником, как ты. Ты действительно очень силен. Ты тоже неплох. Я тебя недооценил. Не думал, что ты заставишь меня использовать силу, которую у меня никогда не было возможности испытать. Я думаю, что сейчас самое время использовать всю нашу силу. Но, возможно, Земля не выдержит, поэтому, думаю, нам лучше подняться чуть выше... ...и биться в полную силу. Звучит круто. Погнали! Корота, ты ничего не можешь с собой поделать, не так ли? О, если эти двое продолжат сражаться, то устроит катастрофу. Не могу представить, что произойдет. Да и никто не способен остановить этих двоих. С новой силой он может противостоять моему ультраинстинкту. Каким будет исход этого боя? Мы сражаемся практически на равных. Но победит тот, чья воля сильнее. Я быстро закончу этот бой. Чего? Что такое? Обы очень сильно реагируют на это. Неожиданное столкновение нарушает баланс космических сил во Вселенной. Это может сломать печать. направленный серьезный удар смерть С слишком поздно мне не увернуться. Что случилось? Неужели я умер? Нет, но я чувствую, что израсходовал всю свою энергию. Неужели это конец? Не уходи сейчас, Попко. А это вы мастер Роши? Все, ты еще не понимаешь основу. Мы изучаем боевые искусства, чтобы победить самих себя. Если ты фокусируешься только на силе своего противника, то ты все еще новичок. Вспомни все, чему тебя учили твои мастера. Будь спокоен, как небеса, и быстр, как гром среди ясного неба. Слишком много потраченных в движений. вот почему ты быстро выдыхаешься. Хочешь быть лучшим во Вселенной? Тогда ты должен тренировать не только свое тело, но и, конечно, свой дух. Не позволяй разуму контролировать свои движения. Каждая часть твоего тела должна действовать сама по себе. Загляни в свое сердце, Гоку. Там ты найдешь ответ. Он быстрой. <смех> <смех> <смех> Дело плохо. Он остановил Камихамеху. Интересно, откуда у него столько энергии? Этот парень действительно потрясающий. Я встречал множество сильных противников. А сейчас я встретил этого парня. Он также силен но по-своему. Я понимаю, что ты герой. Сначала я думал, что ты становишься сильнее, потому что тебе есть что защищать. Это бы все объяснило. И возможно, что дело как раз в этом. У меня тоже есть дорогие мне люди, но это не единственная моя мотивация. Я хочу расширить свои лимиты, чтобы иметь шанс с такими противниками, как ты. Теперь я могу признать, что ты впечатлил меня. Ты быстро приспособился к моему стилю боя. Стань сильнее и верни, чтобы сразиться со мной. Я буду ждать тебя. Может, мы бы тренировались вместе, кто знает. В любом случае, не могу дождаться, когда мы вновь поговорим. сила духа это все еще не конец Я уже не смогу бороться. Это мой предел. Не могу поверить, что этот парень человек. Я еще недостаточно силен. Мне придется тренироваться усерднее. Я теряю сознание. Да не может быть, что он встал. Я не смогу больше. Эй, Гоку, вставай! Вот, прими сензу. Крайлин, это ты? На мгновение я подумал, что ты это тот парень. У вас одинаковые головы. В общем, я шел к дому мастера Роши. Услышав шум вашей драки, я решил посмотреть, что происходит. Слушай, у тебя еще осталось сензу. Если да, я бы хотел, чтобы ты дал одну этому парню. А кто он вообще такой? Что ты мне только что дал? Ко мне вернули все мои силы? Мы называем это сензу. Оно исцеляет даже самые серьезные раны. О, ну спасибо. Это была потрясающая битва, не так ли? Согласен, я получил удовольствие от этого боя. Благодаря тебе я раскрыл свой потенциал, о котором даже не подозревал. Но все равно есть некоторые разочарования, потому что я не смог выиграть эту битву. Для меня это тоже не победа. Единственный способ узнать победителя – сделать это в другой раз. Мне нужно к мастеру Роши. Увидимся. О, кстати, я только что понял, что тоже могу летать, как ты и твой друг. Это странно. Да, я попросил Шенра надать тебе эту способность. Мне нужно немного размяться. Я бы хотел встретиться лицом к лицу самым могущественным человеком на планете. И еще, не могли бы вы стать судьей этого боя, чтобы он был более честным? Ладно, я тебя понял. Гоко, ты меня слышишь? О, привет, Кайха! Что происходит? У меня ужасные новости. Ваша битва оказала серьезное влияние на баланс сил во Вселенной. Потрясения, вызванные вашими столкновениями, создали пространственно-временной разлом, который высвобождает свою энергию. Мы должны найти способ закрыть его. Разлом расположен в полярной области северного полушария. И да, возьми с собой своего Друга. Вас понял, Кая, я найду это. Положи на меня руку, я телепортирую нас к месту разлома с помощью своей техники. Все, я нашел. А? Вигетта? Ты здесь, Вегетто! Ты тоже почувствовал эту энергию? Я не знаю, что это такое, но будьте готовы. Продолжение следует. Это была озвучка полного боя Сайтамы против Гоку. Хочу выразить благодарность автору этой анимации Этолик Ван Анимейшнс. Спасибо большое за такую качественную и очень крутую анимацию. Также я хочу выразить свое мнение по поводу их битвы. Во-первых, являясь сторонником Сайтамы, я думаю, что Этолик Ван очень сильно занизил Сайтаму. Ну или он не понимает его истинную силу. Были также проблемы в самом поведении Сайтамы. К примеру, Сайтама пытался избежать его атак, будто трус. Я сейчас не говорю, что он должен стоять как столб, нет. Просто он не тот человек, который испугается возможной сильной атаки. Вот о чем я говорю. У него нету лимит сил, то есть он бесконечно силен. И есть один важный факт. Чем сильнее противник Сайтамы, тем сильнее становится и он сам. То есть, так как у него нету предел силы, он может становиться сильнее сколько угодно, каким бы могущественным не был его противник, в то время как у Гоку есть свой предел. И сколько бы примеров мне не приводили Гоку Фаги, меня не переубедить. Я знаю, на что способен Гоку, как и про Сайтаму, и поэтому я могу здраво мыслить. Вот так вот. Это Лигуан проделал невероятную работу. Анимация действительно на высоком уровне. И она мне очень понравилась. В дальнейших частях Сайтама и Гоку будут биться бок о бок. Так что продолжение будет, если вы в этом заинтересованы. Напишите свое мнение в комментариях. Также хочу выразить благодарность BattleBorgu за спонсорство этого видео. Если вы тоже хотите поддержать канал, ссылка на донат будет в описании под видео. Ссылка на донат будет в описании под видео. Огромное всем спасибо. Пока.